приветствую уважаемые друзья партнеры подписчики моего канала гости на связи серебряный партнер рой клуба ростислав франскевич и в этом видео я хочу показать вам, как можно в разделе p торговля платформы SiginProm обменять монеты ЮМИ на российские рубли и перевести их на карту Сбербанка. Сразу оговорюсь, что можно, если вы никуда не спешите, в разделе купить ЮМИ создать предложение на продажу. Что мы здесь видим? Выбираем криптовалюту Юми, валюта рубль Российской Федерации или можно выбрать другие данные. Далее курс. Рекомендую ставить курс не менее чем средний курс на P2P, в данном случае 90 рублей, а лучше немного выше. Выбираем страну, способ оплаты, вид оплаты, сколько к продаже Юми и вы получите российских рублей, суточный оборот, лимит на одну сделку. Условия сделки. Здесь мы указываем условия сделки или реквизиты для оплаты. И создаем предложение на продажу. В предложении на продажу мы просто по более выгодной цене можем обменять ЮМИ. Если времени совсем мало, то мы в разделе «Продать ЮМИ» можем выбрать готовое предложение. Оно будет немножечко дешевле, но зато быстро. Итак, приступим. Нам необходимо вывести э, со структурного кошелька вывести на торговый баланс прежде всего. А потом уже угу. торгового баланса мы будем продавать на P2P. Значит угу. мы баланса о структуре выбирай. А теперь на баланс торговый. Вот его теперь вставляй. 3ВН, который чуть ниже. Сейчас подожди. Роу. Вот это баланс структуры. Начинается он с ага. А теперь на адрес вот сюда, да? Да. Совершенно верно. Угу. Сумму выбирай, сколько ты хотел бы вывести. Сейчас. Запросить код на e-mail. Сейчас запросить код на e-mail, да? Да. Переходим на почту и копируем код. Он ну вот и Обновляется? Вот он есть. А, вот. Копировать. Идем туда на сигин. Здесь да? uh -huh. ah, вот, Доступно. Все замечательно. Теперь uh -huh. мы должны с торгового баланса Сигена. Переходим на p торговлю. Uh -huh. Значит, идем в раздел Продать УМИ. В данной ситуации мы можем как сами поставить свою заявочку. Так можем uh -huh. сразу продать человеку готовое то, что мы видим. Это уже на твое усмотрение. На ну, свою заявочку создавать это дольше немножко. И надо подождать. А так. продать сразу можно вот покупателям, которые здесь хотят купить. А нам надо выбрать в фильтре онлайн. Вот это надо нажимать вот или это. Его имя? Нажимай просто на эту вкладочку, на этот раздел. Смотрим, У -у -у. он хочет купить от 5 до 425. Нас это устраивает. Наша сумма 350, У -у -у. мы ему продадим, правильно? Значит пиши 350 Уми мы хотим ему продать, он у нас покупает Дальше идем ниже Сбербанк выбираем, он выбран Только Сбербанк, собственно говоря Реквизиты я просил тебя карать Надо у себя поставить в кошельке реквизиты свои, чтобы тебе не приходилось всегда вбивать их вручную Ввести тогда без ошибок ввел. Да. Ну вот проверь еще раз, потому что, что перевел туда, куда надо. Запросить сделку. А, ты, а что увелись. у него было 400? 300. Ты можешь ему продать. Ставь 300. Ну давай 300 тогда. Да, там еще. Вот, смотрим, кто есть. Все остальные у нас заполнены. Реквизиты есть. Способ оплаты Сбербанк. Запросить mm -hmm. сделку. Живую оплату. Отправляем. Теперь нам остается подождать некоторое время. Покупатель сообщил, что оплатил сделку. Проверьте баланс счета и подтвердите получение оплаты, чтобы перевести купленные монеты покупателю. Ага, вот, все, так, мы удостоверили, что денежки пришли. Переходим да. на p 2 p и нажимаем «Подтвердить получение средств». «Запросить на e-mail». Ну, здесь а будет это... галочка «Я подтверждаю отправку криптовалюты». И вставить код двухфакторной авторизации на e-mail. Копируем его. И вставляем в это поле. Подтвердить. В этот момент мы подтверждаем, что средства получены, а сделка исполнена. Сиген да. отгрузил монеты Юми покупателя. Отгрузим, да? да, все сделка исполнена. Вот это мы видим. А, ну да, вот сделка исполнена. Все, все замечательно. Сейчас идем чуть ниже и... Оценить или что здесь Да, написать? оценить сделку. Но уже можно а здесь нет. ничего. Можно написать благодарность, слова благодарности. А можно в оценке вот там хорошо. Отзыв поставить, поставить. Отзыв. Да, нажать хорошо хороший покупатель. Рекомендую. Или можно даже и ничего не писать. Все, денежки мы получили на Сбербанк и угу. завершили сделку. Вот так легко и просто мы можем обменять криптовалюту на российские рубли и вывести их на карту Сбербанка. Присоединяйтесь. К нашему сообществу получите ваш собственный банк с постоянным доходом до 10 в месяц криптовалютой призм доходом до 40 в месяц с юми и возможностью вывода средств и партнерских бонусов в любой момент заинтересует звоните моим партнерам, я помогаю все сделать под ключ в режиме демонстрации экрана skype если понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на мой видеоканал. с вами был ростислав францкевич Всем добра и до встречи в скайпе.